Йоу, йоу, йоу, всем респект, братва, сам радио 120 гигабайт. Очередной ее подкаст за рулем в котором мы снова поговорим про YouTube, но не только про YouTube. Здесь я вам расскажу, почему вам надо подписаться на мой Twitch, почему я вообще туда вернулся и что вообще происходит на YouTube. Для начала, конечно, не забывайте написать комментарии для того, чтобы этот видос продвигался как-то YouTube, чтобы как можно больше моих же, хотя бы моих подписчиков увидело, потому что это важно, да, там. Коммент, лайк, вот это все очень надо, активность, пожалуйста, проявляйте на таких видео, пишите, что думаете по поводу всего, что я сейчас скажу, по поводу твича, по поводу YouTube. А так видос будет разделен на три части. Сначала, значит, история вообще моих отношений с Твичом, потом а, то, что происходит сейчас на Ютубе и, собственно, какие дела у нас сейчас с вами обстоят на Твиче. Я эту неделю, в принципе, стримил на Твиче и а, некоторые выводы из этого всего сделал. Но на Твич надо подписаться обязательно. Ссылочка в описании. Прямо сейчас переходи, подписывайся. Там соседней вкладке открой, подпишись. Если у тебя нету аккаунта на Твиче, ну создай, это там 3 минуты, правда, создайте, потому что как минимум половина стримов сейчас уже проходит на Твиче, то есть все дневные стримы переехали туда, возможно, что и вечерние стримы будут там, да, поэтому, ребята, пожалуйста, подписывайтесь. Итак, давайте начнем с самого начала. Мои отношения с Твичом, да, то есть я, если вы не знаете, вообще-то на самом-то деле, в 2016 году начал стримить на Твиче, то есть канал на Твиче я создал раньше, чем канал на ютубе. Это не были какие-то супер серьезные стримы, я не сильно заморачивался, стриминг чисто по приколу. Кстати говоря, с того времени остались даже некоторые замечательные клипы на твиче, вот можете их посмотреть. Ректальный переход, ректальный переход, заходи. Легкий фаталити надо покупать, это донат. Так, слушайте, быстро, кто-нибудь может загуглить, как делать фаталити селфи? Все, подтверждаем, тратим души, и блять, у... нахуй из этого стрима, всем спасибо, с вами был мародер XXX, 120 гигабайт. Забавно сейчас, спустя, там, 7 лет уже почти, да, оглядываться назад. Так вот, значит, в 2016 году я начал стримить на Твиче, начал первым это делать Юдус, потом, значит, начал это делать я еще когда жил в Польше, у меня был очень хреновый микрофон, как вы слышали, да. Ну и делали это без каких-либо серьезных намерений, просто чисто постольку-поскольку, да. И в 2017 году уже, позже, я создал, Канал на ютубе, куда я сначала просто откладывал видосы, а стримы вот эти вот э, не очень частые, да, они проходили все еще на Твиче. И вот в какой-то момент Twitch очень сильно залагал, и я сказал, ребята, типа, ну, что-то Твич глючит, пойдемте на YouTube попробуем постримить. Потому что, ну, все уже настроились, давайте, мы тогда играли в Outlast с Arroy, и тогда как раз по Outlast 2 первый стрим на ютубе я запустил. Всем привет, братва. С вами Родер 120 гигабайт, и это трансляция на ютуб. Обычно трансляции я провожу на Твиче, но сейчас почему-то Твич страшно глючит. Давайте потестим, что происходит с Ютубом, тоже ли самое. Но вот я сейчас вижу, даже поменюсь, что все нормально, поэтому я всех приветствую. Показалось, что на Ютубе э, стрим зашел очень хорошо. Мы собрали большое количество лайков, было большое количество просмотров. Ну как большое, там, 200 просмотров, но для канала, у которого там было, как раз около 200 подписчиков, это было очень круто. И я тогда полностью после этого... А перешел стримить на YouTube, и стал вот этим вот диким ненавистником Twitch'а. Я всегда говорил, да Twitch это полное говно, да там нельзя говорить много слов всяких, да там, значит, система рекомендаций не работает, и она вообще отсутствует, и стримить надо только то, что в тренде, только то, что смотрит, и так далее, и так далее, и так далее, и это было правдой, но сейчас очень многое изменилось. То есть тогда на еще была такая ситуация, что если ты стримишь какую-то игру, которую особо никто не смотрит, то тебе никто новый и ты не придет, понимаешь? А на Ютубе была система рекомендаций, да, ты мог стримить что хочешь, и э, люди по поиску, люди э, просто там на главной странице и так далее, и так далее могли увидеть твой канал, зайти и подписаться. И было отлично на Ютубе в свое время, именно поэтому я был очень долго ярым противником Твича и э, говорил, что нет, стримы только на Ютубе, Твич это полный отстой. Но что-то поменялось, давайте подумаем, что же поменялось. Как вы знаете, если вы смотрите мой канал давно, то вы знаете, что до 2019 года я вообще э, особо не обламывался стримить на Ютубе, мой канал только рос, мой онлайн только рос, все было хорошо. В 2020 году, когда они поменяли алгоритмы, про это у меня есть еще видео, между прочим, все пошло по пи***е, конечно же, да, YouTube меняет алгоритмы так, что вообще становится очень сложно стримить, очень сложно записывать летсплей, потому что алгоритмы это все распределяют как какой-то контент, который неинтересен из-за того, что просто естественным образом, когда ты, например, проходишь какую-то игру, неважно, ты это делаешь на стриме или на видосе, да, но а, абсолютно естественным образом аудитория каждого следующего ролика или каждого следующего стрима, она уменьшается. Ну просто лучше кто-то отваливается, кому-то неинтересно так долго смотреть. Это нормально, это всегда было. Но теперь а, эта ситуация алгоритмами YouTube подхватывается, и каждый следующий ролик по игре или каждый следующий стрим по игре определенный. Он выдается меньшим количество аудитории, и э, мало того что естественное падение аудитории, да, еще и происходит сокращение аудитории искусственным путем благодаря алгоритмам YouTube. И все это даст, привело туда, куда привело, что мой онлайн упал там. Хрен знает во сколько раз. Но на самом деле проблем не только в алгоритмах. Я помню, что когда многие мои друзья стримили на Твиче, и я к ним ходил туда на стримы, сам я на тот момент стримил на YouTube, я обращал их внимание на то, что Twitch режет онлайн. И всегда говорил: вот, ребят, у вас там типа участников больше народу, чем показывает э, Twitch. Я вижу э, активных людей в чате, больше чем показывает Twitch. Чуваки, он режет вам онлайн. Посмотрите, какая херня. Я думаю, что это связано с борьбой с накрутчиками, Мне такой странный, довольно-таки. И именно этот алгоритм подхватил YouTube. Раньше он этого не делал, сейчас я вас уверяю, YouTube режет онлайн. Какое-то время я наблюдал, я видел, что у меня очень странные показатели онлайна. Бывает 35, через буквально. Две минуты у меня остается 20 человек, то есть 15 человек куда-то просто срезаются. И это совершенно неестественное поведение аудитории, потому что, ну, я уже 6 лет стримлю, я понимаю, что онлайн так резко никогда не падает, за исключением того, если я говорю, чуваки, я заканчиваю стрим, тогда, да, люди уходят сразу же после этих слов. Либо там я отошел в туалет или покурить, людям скучно, тогда тоже может большое количество народа уйти, и тону не половину же, но также, конечно, падение онлайна Случается, если у тебя какие-то технические проблемы Да, у тебя там зависает стрим И так далее, и так далее Тогда тоже все падает И, в общем-то, это все понятно Но когда ты просто стримишь, ничего особенного не происходит И у тебя резко идет срез аудитории просто ну, Тебе просто срезают онлайн Ты на это смотришь, думаешь, пи***ц я еще какое-то время сомневался, но потому что ноль-то у меня не оставалось, да, у меня не было каких-то прямых доказательств, что вот, типа, YouTube э, слезает мне онлайн 100%, вот я вам гарантирую, потому что и чат какой-то не очень активный, извините, снова тряска, снова вот это место, где я хреновая дорога, э, немножко, в принципе, терпеть. но я думал, что может быть все-таки это я дерьмо, может быть, говно, канал, может быть, все, люди потеряли интерес, э, я что-то говорю, это людей триггерит, они закрывают нахер стрим, пошел в шоп, не хочу тебя смотреть, и вот делают это реально одновременно полностью. Половину людей, которые на стриме, но потом несколько замечательных моих друзей, которых канала поменьше, прислали мне скрины, где у них буквально минус один онлайн или ноль онлайн, когда люди в чате при этом имеются. То есть, YouTube срезает неважно сколько у тебя людей на стриме, он какую-то часть срежет, на всякий случай, может быть, это тоже борьба с накруткой, он не хочет разбираться, кто крутит, кто не крутит, в итоге срезает тебе онлайн, и получается вот такие вот забавные моменты, что у кого-то там минус один онлайн, например. А, Класс, минус один. Я сам лично присутствовал на стриме, где э, в чат пишет человек 6, а YouTube при этом показывает 3. Я думаю, что происходит это сейчас везде, просто на крупных каналах это не сильно заметно, но потому что у тебя там Грубо говоря, смотрит 10 тысяч, да, срезали 3 тысячи, ну, у тебя 7 тысяч, ну, у тебя все, ну, чат летит, у тебя большой актив, ты не понимаешь, что тебе что-то срезали. А когда у тебя маленький канал, ты, естественно, у тебя каждый, там, каждый человек на счету, и это легче заметить. Ну, естественно, YouTube это абсолютно еб... никак не будет, потому что проблем как бы, маленьких а, каналов YouTube не это как бы одна из новых проблем, да. Старые проблемы, вы и так все знаете, да. Я уже 500 раз говорю, в том числе и вот в подобном же видео два месяца назад, в феврале. Они никуда не делись, они все еще остались, они не решены. К ним прибавляются новые баги, да, проблем там отображаются плохо смайлики. Причем у меня тоже в Болгарии вы скажете, ну у нас же давно нет, они не отображаются. Хорошо, но я в Болгарии, у меня нет таких проблем, у меня ничего не было, что у меня сразу смалики не отображаются. Вчера на стриме у меня не отображалось, что люди меня отмечали. И постоянно какая-то новая херня, постоянно какая-то новая проблема на Ютубе. И вот, честно скажу, ребята, я заебался. Я человек, который э, топил э, за то, чтобы оставаться на ютубе до последнего. Но ютуб так хорошо постарался, чтобы я стал человеком, который скажет, ребята, подписывайтесь пожалуйста на мой твич, ссылочка в описании, потому что сейчас я буду там отдыхать от ютуба. Я не знаю, те, кто ходит на стримы, наверное понимают, но может быть не все из вас понимают, насколько много давления б... на тебя оказывает ютуб как платформа. И никогда в ней не уверен, ты не понимаешь, что будет, ты не знаешь, как отреагируют люди на эту игру, на ту игру, на этот формат, на тот формат, иногда кажется, что ты все сделал правильно, что все отлично, что ты круто придумал, но все еще плохо, плохой онлайн, ты начинаешь думать, блин, я говно, я дел, делаю говно, я никому не интересен, потом ты на следующий день что-то запускаешь, совершенно другой, люди вдруг внезапно пришли, пишут в час, все здорово, и это так заходит, что ты хочешь просто отдохнуть от этого всего и на твиче ребята единственный показатель за которым можно беспокоиться это онлайн ты не смотришь ни на лайки ни на просмотры потому что нету алгоритмов которые э, вот это все будут подхватывать почему я на ютубе переживаю ребята что вы там лайки не ставите в чат не пишете и очень мало актива мало просмотров почему я из этого переживаю что думаете вот артем да ты спал вот люди пришли все сиди радуйся но проблема в том, что YouTube, когда видит, что просмотров стало меньше, когда он видит, что лайков стало меньше, когда он видит, что активов стало меньше, он на следующий же твой стрим делает так, чтобы этого было еще меньше, потом еще меньше, потом еще меньше, и как снежный ком, ты в итоге оказываешься в шопе, твой канал умирает. Именно поэтому я сейчас буду проводить больше стримов на Твиче. Да, я знаю, что там нельзя говорить. Пи***". Да, я знаю, что нельзя говорить много других слов. Это отвратительно, и это грустно, и это ужасно. Но поверьте мне, если это цена за мое душевное спокойствие, чтобы я не переживал, не нервничал каждый стрим, потому что, опять же, те люди, которые ходят на мои стримы, прекрасно знают, что я очень много нервничаю на стримах на Ютубе, очень много негатива, очень много я переживаю, и в итоге вместо того, чтобы просто весело проводить время со своей аудиторией, чтобы стримить, играть, я что делаю? я ною сижу меня самого это жутко раздражает вы все это знаете прекрасно но, но я не могу с этим ничего сделать что на уме то и на языке как говорится я стример понимаешь я вам показываю свои эмоции. Я своими эмоциями эмоциями вот все мои эмоции на стримах на ютубе практически это как си, нахуй, на ютубе именно поэтому я ради эксперимента решил постримить на твиче начал это делать и что я вижу онлайн на канале на котором на тот момент 200 сейчас уже 300 да, подписчиков онлайн был не меньше чем на ютубе понимаете то есть те же самые 20-30 человек да у нас с вами на Твиче, и это при том, что еще далеко не вся активная аудитория перешла туда, понимаете? Поэтому для этого есть это видео, да, пожалуйста, если вы активная аудитория, если вы хотите меня смотреть, и я вам интересен, пожалуйста, приходите подписываться на Twitch. Я вам сейчас еще расскажу другие плюсы Twitch'а, которые есть. Помимо того, что я там не парюсь э, за лайки, вам мозгите, типа, поставьте лайки там и так далее, да, там не парюсь за просмотр, вот для этого всего. Короче говоря, провел несколько стримов я на Twitch'е и только убедился в том, что действительно стоит туда идти. Тут я оговорюсь, я не ухожу с YouTube а на Twitch. Пока что нет. Более того, я вам обещаю, что канал на YouTube'е я не заброшу, я люблю YouTube как платформу как минимум для видео видосы себя нормально. Вот я недавно выпустил видос, он у меня набрал 1000 просмотров для моего канала это хорошие цифры с видосами YouTube мозги не Вот его все устраивает, я делаю видео, он его там в рекомендации пихает, люди подписываются, все нормально. Но со стримами полная жопа, какой-то полный пи***. именно со стримами я просто устал бороться с Ютубом, я устал что-то выдумывать. Иногда мне хочется просто постримить, просто пообщаться с аудиторией и для этого ребят у нас есть Твич. Тем не менее на YouTube все еще будут эти стримы, если лучшая ситуация не станет, если будет все так то, да, стримы, скорее всего, полностью переедут на Twitch, по крайней мере, это касается стримов именно по играм, возможно, какие-то развлекательные стримы будут на YouTube, да, алка стримы, возможно, будут дальше на YouTube. Но вы, опять же, если вы любите наши комьюнити, если вы хорошо относитесь ко мне как стримеру, пожалуйста, подписывайтесь на Twitch, ссылочку в описании. На Телегу тоже подпишитесь, и там вы будете знать, когда у нас стрим проходит на YouTube, когда на пече Это будет намного проще нам всем разобраться, да, если вы подписаны на Телегу, чтобы не пропускать. А теперь по поводу Твича. Что я еще заметил, постримив вот какое-то время на Твиче сейчас. Я заметил, что, во-первых, там все еще есть вот эта срезка онлайна, но она не такая жесткая, как на Ютубе. То есть никогда в жизни у меня там 15 человек за 2 минуты не отваливается. Да, бывает 5-6 человек куда-то пропадает внезапно. Но он не 15. То есть, мне кажется, алгоритм э, YouTube, новый вот этот, который они подсмотрели у Твича, он на YouTube намного более жесткий, чем на Твиче. Первое. Второе. На Твиче теперь есть система рекомендаций. И мне часто рекомендуют каналы с небольшим онлайном, я это заметил, и это очень позитивное изменение. Раньше такого не было вообще. Рекомендовали только каналы, где там несколько тысяч онлайна. А теперь можно реально, получается, стримить то, что ты хочешь, и может быть, кто-то это увидит и зайдет. И это, конечно, очень круто, это меня порадовало. Для меня лично очень обломно, конечно, что э, все стримы не сохраняются, ну, то есть, они какое-то время хранятся, ты можешь их в офлайне там в течение двух недель, потом они удаляются. Это грустно, согласен, это плохо, именно поэтому мне не хочется совершенно уходить до конца с ютуба, потому что какие-то стримы, которые мы проводим на ютубе, они исторические, понимаете, к ним можно позже вернуться, посмотреть, вспомнить те эмоции, которые были. И это одна из важных причин, почему я, собственно говоря, не хотел уходить вообще на твич с концами когда все стало плохо. Потому что очень многие ребята ушли уже, которые стримили на Ютубе, успешно стримили у них. Много людей. Но они за... с Ютубом, и они просто завалили. Уж я не говоря о том, что YouTube, кстати говоря, могут заблокировать в любой момент. Никто этого не знает. И если вы на тот момент будете подписаны на Твич, ссылочку в описании, то э, для вас ничего страшного не случится, потому что, ну, мы полностью перейдем на Twitch, тогда что ж -то поделать, и будем продолжать нашу деятельность там. Этот видос, он исключительно создан для того, чтобы вы подписались на Twitch, на самом деле, да, чтобы призвать вас это сделать. Потому что не вся активная аудитория ходят там на стримы. Есть ребята, которые смотрят меня давно, ну там они заняты, еще что-то. Я надеюсь, что они увидят это видео, посмотрят и пойдут подпишутся после всех моих аргументов. Я знаю, что многие впадут регистрироваться. Я знаю, что в основном моя аудитория как раз против Твича из-за того, что там были большое ограничение свободы слова. Я, ребят, я вас понимаю, правда, я не хочу сам уходить с Ютуба, я не хочу, но ситуация такая, что просто, блять у меня нету выбора. Я не могу, блядь, уже, я не могу, я не вывожу блядь, этот Ютуб. И все еще, опять же, да, я не ухожу с Ютуба, не надо отписываться от этого канала, не нужно. Будут видосы, во-первых, да будут блоги и будут, конечно же, э -э стримы, может быть реже они будут, но они будут. Поэтому лучше всего работать пока что. Я решил, что я буду работать на две платформы. Как только я пойму, что я больше вообще не могу и вообще не хочу стримить на Ютубе. Все, тогда мы будем стримить только на Твиче. Может быть, там раз в неделю на Ютубе будут стримы что-то такое, да? Плюс, ребята, не забывайте, что, да, есть определенные ограничения в, в произносимых слов на Твиче, да? Но, но, там есть и плюсы. Например, нету такой кисапе, Можно заказывать музыку, мы там заказывать музыку. Ребята, слушаем, час у нас даже был целый стрим, посвященный просмотру музыки. И это очень здорово, можно не париться, да? Можно не выключать музыку в играх, как многие, к сожалению, вынуждены делать, если стримят на Ютубе. Да? поэтому ребята еще раз говорю на твиче есть свои минусы есть свои плюсы я вот сейчас постараюсь работать на две платформы чтобы вы могли смотреть и там и там и чтобы контент тоже как-то различался на платформах на твиче и на ю тубе такие времена мародер 120 гигабайт который всю свою жизнь топил против твича и за youtube говорит вам подписываться на его э, twitch канал Потому что мародер 120 гигабайт заебался с Ютубом очень сильно. На Твиче сейчас реально как-то лампово. Я там позитивный, я там не переживаю. Многим из-за этого стримы на Твиче на уже начали нравиться больше. И они даже перестали ходить на стримы на Ютубе, за что я, кстати, осуждаю, ребят. Я все-таки работаю сейчас на, на две платформы. И это сложно для меня бросить Ютуб вот так вот на раз-два и поставить его нахуй. Все-таки 18 тысяч подписчиков. Многие еще не знают вообще, что у меня есть Twitch канал и не приходят туда, их могу там не увидеть. Поэтому, ребят, да, давайте поддержите меня, если вы в целом поддерживаете то, что я делаю. Приходите и туда, и туда. Буду очень сильно всем благодарен. Большое спасибо всем, кто подписывается на Twitch, кто еще остается со мной, кто смотрит видосы комментируй там, лайки ставят я, я надеюсь, что просто все вдруг станет нормально. Да, стримит мой там Твич-канал. Из-за этого много ребят будет на Ютубе тоже подписаны. И все будет у нас замечательно, хорошо. И я наконец перестану э, мозги, я перестану переживать, я перестану ныть. Пока что я планирую стримить э, на Твиче вторник, четверг и воскресенье. А остальные дни понедельник, среда и пятница стримить на Ютубе. Плюс на Твиче, возможно, иногда какие-то внезапные стримы, да, так, я недавно запустил стрим, просто я сел дома и играл. На Твиче так делать можно, на Ютубе из алгоритмов так делать нельзя, потому что если зайдет мало народу, если, значит, у тебя будет низкий онлайн, то твой следующий стрим будет запор Ютуба, понимаете? А на Твиче этого нет. Захотел, запустил, постримил, поиграл во что-то, что тебе самому нравится, кто-то пришел, кто-то не пришел. Поэтому подписывайтесь, тогда вы можете увидеть, как я в какие-то игрушки играю просто себе в удовольствие. На Твиче так делать можно, понимаешь? На Ютубе нельзя. Вот опять же слово об ограничении. И за это вполне можно себе заплатить такую вот цену, как э, не говорить наше любимое слово пи, пи***. Все, ребятки, это все, что я хотел сказать. Я уже почти доехал до дома. Очередной подкаст за рулем подходит к концу. Что у вас вычтили на Твиче? Подписывайтесь. Я надеюсь, что для вас не будет настолько принципиальным вопрос платформой, что вы скажете, о, да там Летвич, да я урод... Е... Я лучше тебя смотреть не буду, настолько есть принципиальный. Ребят, ну, пожалуйста, не будьте вот такими сейчас. Поверьте мне, я даже вас понимаю, но сейчас не то время. Не то время, когда Ютубу надо отдавать предпочтение. Слишком уж в эта платформа себя показывает в последнее время. Все, доехал, припарковался у мусорки. Ребята, подписывайтесь. Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца. Пишите комментарии. Лайки поставьте, эти проклятые. Вот. Э -э Люблю всех, кто меня поддерживает, кто меня не бросает, кто со мной остается. И жду на стримах. На сегодня все. С вами был Мрадьер, гигабайт. Жесткий всем респектов. Йоу.